Привет! Вы на канале art и прямо сейчас мы познакомимся с сильными вредителями человеческого голоса. Ну что, готовы? Тогда поехали. Номер один — это мобильник. Частые разговоры по телефону утонляют голосовые связки потому, что звук при разговоре по мобильному не отражается и говорит нужно громче. Враг номер два — влажность воздуха. Слишком сухой и слишком влажный воздух а вредит голосу а свежий морозный воздух вообще обжигает голосовые связки. Третий вредитель голоса – спреи для лечения горла, не сушат голосовые связки. Если у вас простудилось горло, лучше всего его прополоскать теплым отваром из трав, и голосовые связки вам скажут спасибо. Также если у вас каша, любая попытка откашлиться, только усугубляет напряжение. Попробуйте выпить чистой воды, или если ее нет под рукой, представьте, что у вас во рту кислющий лимон что вызовет обильное отделение слюны и избавит вас от кашли, назовем это лимонной паузой. Четвертый враг. Вы удивитесь, но это спорт, вернее, неправильный спорт. Если вам предстоит выступать, откажитесь от пробежек. Подобные занятия спортом сушат связки, а также врагом голосовых связок является болтовня во время физических упражнений и тренировок. Пятый враг еда. И, как в случае со спортом, неправильное. Волосы вредны. Газировка – очень горячая и очень холодная. Чай и кофе вытягивают влагу и пересушивают связки. Орехи и семечки – катастрофа для связок. Перед голосовой нагрузкой сильно острое жирное необходимо исключить, а миф о пользе сырых яиц это только миф. Шестой враг. Нарушения в работе щитовидной железы остеохондроз, недуга, препятствуют нормальному функционированию связок и отражаются на качестве голоса. И седьмой враг, который, надеемся, вам не страшен. Это, внимание, вредные вредности. Наркотики, алкоголь, куление, особенно влажные литки, дым кальяна. Друзья, а на этом у нас все. Берегите свой голос и будьте здоровы.